2 мая, я в теплице, перед тем, как скажу о том, что хотел, небольшое предисловие. С нашим русским народом ничего нельзя сделать, ни капитализм, ни социализм, а путинизм от них не зависит, это просто внедрились сейчас. Вот он и путинизм сейчас, когда ничего не работает, ничего не производится, все покупают за границей, а потом, вот какие мы молодцы, а! Мы ж импорта заместили, а спрашиваться виновника того, что у нас все импортно, и самолеты, и подшипники, и на машинах, на японках ездим, 100% почти я в Приморье живу, но одна Япония, ну неужели мы не можем делать? Кто виновен? Правильно, вот тот самый, которому 70 лет, все никак не успокоится, то с Чесней воюет, то с Сирией, сейчас на Украину полез, обосрался. Но не хочет признавать, что обосрался. Чувствует себя великим там ужасным. А конкретно по вас, вот по русским людям, продают венерин башмачок, корни, я смотрел на фарпосте в Хабаровске, 800 рублей. Фирмы, ну там чуть-чуть там, 700 там, то ли 60, то ли... Ну я-то продаю по 500 рублей, отправляю почтой. Один раз выложил на ютубе, 10 человек просмотрел, 10 человек. Посмотрите, сколько у меня подписчиков, почему 10 человек посмотрело. Вот а сколько там тысяч у меня есть подписчиков, вот столько и стол должны посмотреть это видео, каждое. По-прежнему, высылаю, надеюсь, что кто-нибудь умный найдет. Вот в таком состоянии. Вот это тоже росток улезает. Вот они, венерин башмачок. Вот это все стоит 500 рублей. Сколько у них там, не знаю. Но хотите, поделите потом, когда придет. Что вам не нравится. Ну вот это конкретно вот фишку поставил. Себе оставлю. И остальное можем продать. Всего 500 рублей. Не верите? Ну посмотрите в интернете, сколько стоит. Плюс почта. Почту можно отбросить. У меня же тоже почта есть. Не бесплатно. Вот. А вот в таком состоянии это один клубень. Венерин шмачок только клубнями. Глупец нет у него.